Я цветочек аленький. Но к чему я это говорю? Да к тому, что начинающие цветоводы переживают, а получится у меня рассада или нет. я останусь я, пожалуй, без цветов. Но, друзья мои, есть такие цветы, однолетники, которые вы можете посадить, не задумываясь. Прямо первое, с чего мы начнем, это с моего любимого душистого горошка. Душистого горошка много не бывает. Потому что он настолько разнообразен в, в цвете своем, это и сиреневые, и белые, и красные. Вот смотрите, сколько у меня пакетиков этого душистого горошка. Единственное, что нужно этому душистому горошку, это нужна опора, потому что они цветы растут, метра полтора-два высотой. И они очень украсят какие-то стеночки ваши, пожалуйста. Вот а такой замечательный однолетник. И такая особенность у зеленого, у этого горошка, он не любит пересадку. Стационарно, если вы его посадили, все, ждите только результаты и не двигайте его, не, не пересаживайте, не любит он пересадку. Вот, я очень люблю вот такой маленький иберис. Он 20 сантиметров высотой, беленький такой, пахучий. Вы его тоже можете посадить вдоль тропочек, вдоль дорожек. И он зайдет и будет свисти все лето. Такой он душистый, низенький, 20 сантиметров высотой. Пожалуйста, вот еще один. Цвет очень разный, я беленький взяла, потому что мне в прошлом году я сажала, мне очень понравилось. Сажайте, Иберис. О, а вот это моя любимая космея. Осме. В Прошлом году у меня была махровая. Я, знаете, это цветок, который я помню с детства. Это, это, это я прикупила простой. Вот, вот, Махровые, понятно, это какой-то выведенный новый сорт. А вот я захотела самые простые цветы моего детства. Они были везде в полисадниках, у школы, у детских садов. Цвели беленькие, как ромашки, розовые, бордовые красненькие с удовольствием она как-то самопосевом самопосевом это вот не знаю у меня махровая выйдет или не выйдет космея и я решила подсадить у меня есть место где она растет просто обычную вот такую космею я вот с удовольствием сажаю эту космею и она мне очень нравится пожалуйста однолетник она стоит высокая около 80 сантиметров высотой ну, вот тоже такой же цветок моего детства – это лаватера. Лаватера, она есть белая, розовая, ну, тоже самый простой цветок, он вырастает э, метр двадцать, полтора метра. Если вы где-то вдоль заборчика посадите, ну, это просто глаз не оторвает, насколько она весело цветет. И это ведь такие еще цветы, которые особого там, скажем, ухода-то не требуют. Вот. Посадили и радуйтесь. К таким цветам относится настурция. Есть настурция вьющаяся. а я взяла малень, маленькую вот такую вот настурцию, 20 сантиметров она эта настурция высотой. И просто я хочу ее посадить. У нас круглые вазончики есть, сделанные самодельные, и я хочу посадить эту настурцию. Она очень яркая, нарядная, совершенно не требующая тоже каких. -то... Ну поливать, конечно, надо, как всякое растение. Ой, ну вот это моя любовь, которая на протяжении многих многих лет. Это однолетнее растение называется матиола. Матиола. Ой. Это вечерняя такая фиалка, это только она начинает благоухать вечером, и она совершенно такая неприглядная, раскидистая, такая вот, знаете, как днем смотришь, ну ничего особенного, а вечером распускаются миленькие сиреневые цветочки, ах, ах, как это хорошо, вечером выйти, он на качельку сядешь и вдыхаешь, сзади меня, значит, душистый горошек благоухает, спереди матиола. Я всегда ее сажаю перед входом, поближе, чтобы можно было вдохнуть приятный аромат матиолы. Сажайте. Много-много лет я ее сажаю. исключительно исключительный цветочек, однолетний. Ах, вот эта красотка и помея. И помея она, конечно, сыпется самопосевом и очень-очень разных ее цветов много и голубые и красные и белые и сиреневые самый простой это что вот сиреневый с малиновым но в прошлом году у нас в мае месяце были заморозки было очень холодно и ипомея погибла у меня что-то взошло но не очень дружно и я вот в этом году подкупила ипомеи и решила освежить ее, а вдруг не зайдет. Ну, очень хиленько так зашла она у меня. Но и ипомея никогда не подведет. Она всегда дружно поднимается. И такая стеночка шпалерная идет. Конечно, нужна и Вот пока. посмотрите, а вот, это мальва. Мальва, всегда, мальва всегда росла у наших домов, в деревнях, у бабушки. Сейчас, конечно, это более благородный сорт такой. Вывели но если один раз его посадишь, она тоже будет падать семенами и будет дружно сходить. У меня в прошлом году но ну, настолько удивительная была мальба, у меня есть мальва уже, она такого сиреневого цвета, но вот ни одного места не было на стебле, настолько она была вся в цветах. И у меня есть видео мои деревенские цветы в июле. И вот так вот, но ну, ну не на любой что какая красотка. А тут я решила вот желтый взять смесь такую и подсадить рядышком с ней, чтобы было повеселей в компании. Вот, пожалуйста, сажайте. Без и следующий рассады, цветок, который не требует рассады, мой цветочек аленький. Это действительно аленький цветочек это циния ох, как она хороша как она хороша их разновидностям всевозможны много если вы захотите есть и белые и смеси всевозможные вы их можете купить в любом количестве вот видите какие они красивые крупные потом собираются из них замечательные букеты цветочек аленький сажайте без рассады и вы будете довольны. Следующее однолетник, который можно сажать и очень хорошо он украшает участок, это подсолнухи. Подсолнухи всевозможные сейчас вывели сорта и красные, и мешутку я сажаю. И в этом году я немножко взяла другие. Они высота вот. В прошлом году я посадила, это действительно вот такой красный подсолнух, но он очень высокий. И поэтому я думала, что это невысокое такое растение. Вы когда покупаете, смотрите, высоту я вот внимания не обратила и посадила неудачное место этот красный подсолнух. И очень большого роста он был я вот нынче взяла для того, чтобы посадить у забора. Просто у забора, как украшение, красный подсолнух. И взяла вот такие вот тоже смесь подсолнушки такие декоративные для красоты. Вот, вот тоже такие же все они. И тут у меня нет, но есть подсолнух, мешутка называется. Вот такой круглый-круглый цветок, очень похож на огромную астру. Но это даже не астро я даже не могу сказать, но очень большие, они кустятся. У меня в данный момент их нет, но если вы увидите, возьмите э, сорт Мишутка, называется подсолнушек, сантиметров 50-60 ростом, он очень ветвится, кустится, из него можно букеты красивые делать, замечательно. Поэтому, вот и украсит ваш огород подсолнухи, пожалуйста, однолетники. И Действительно, украшением сада э, и украшением участка становятся бархатцы. Видов их огромное количество. Вот у меня тут э, тигровый такой. Есть самые простые вот такие бархатцы. Ну их огромное количество. Вот этих бархатцев, бархатцев огромное, огромное. Вот это я просто показываю вам сейчас э, пакетики но у меня уже свои семена я их собираю и сажаю сажаю везде где можно вокруг яблонь до теплицы они очень долго цветут бархатцы для того чтобы они зацвели пораньше их конечно надо посадить в какие-то плошечки такие чашечки и поставить ну где угодно можно в теплицу поставить можно дома они их не надо пикировать ничего с ними делать не надо ну, это для того чтобы они пораньше зацвели а так если вы хотите без рассады выращивать бархатцы да пожалуйста вы их вот также разбрасываете и они у вас взойдут и будут свести цвести вот самое последнее что убираешь это убираешь бархатцы и в большом количестве потому что они уже заморозки, они все сидят и сидят своими шапочками. Так что вот мой кратенький обзор об однолетних цветах, которые вы можете смело сажать и украшать свой сад. Так что сажайте свои аленькие цветочки, без рассады, любуйтесь, радуйтесь и не расстраивайтесь от того, что, а вдруг они не взойдут, а вдруг их не будут. Их будет, знаете, как их много. И вы можете найти еще какие-то другие цветы. Я говорю только о тех, которые я проверенно сажаю много лет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. Мир вашему дому, цветов, радости. Вы были с любовью из моего домика-деревни.